всем привет друзья в этом видео я хочу с вами поговорить на тему а можно ли бесплатно легализироваться в соединенных штатах америки вообще бывают такие способы и как это сделать если они есть а, так вот на самом деле это есть если вы смотрели мое предыдущее видео о политическом убежище в сша то вы уже знаете что это такое и в каких причинах можно их просить а в этом видео я расскажу вам немного более подробнее как же это все-таки сделать какими способами можно это сделать и а, рассмотрю эти все варианты поподробнее. Итак, поехали! Итак, чтобы подать на политическое убежище, есть только два варианта. Первый вариант – это самый простой и самый денежный. То есть найти адвоката, заплатить ему порядка 5000 долларов, эта цена варьируется. Я видел, встречал адвокатов и от 4000 долларов, и встречал их за 10. А в чем разница? В основном это варьируется просто от того, от бренда, так сказать, да, от уровня адвоката. Есть очень хорошие адвокаты, которые популярны, и они берут больше денег. То есть вы там просто переплачиваете за имя этого делать не стоит сама политика она бесплатная и просто подать прошение на отправить кейс да это ничего не стоит то есть вы потратите деньги только там на ксерокопии, на фотографии, которые там нужны, да. То есть а сама эта тема она бесплатна. Итак, сейчас я разберу немного второй вариант, потому что первый самый простой и там что вам нужно это найти адвоката, заплатить ему денег и он вам уже сам скажет, что сделать, что принести и сам все заполнит, сам все отправит. Это очень простой способ. На нем я не хочу зацикливаться. Разберем второй способ. Если вы решили идти по этому пути, что сделать все самостоятельно, как это сделал я, между прочим я сам все сделал потому что во- первых мне было как бы жалко тратить 5000 долларов и во-вторых я понимал что я могу это сам сделать если потратить какое-то время. Итак, друзья, после того, как вы определились сделать это самостоятельно, вам нужно составить кейс. Кейс — это пакет документов. Этот кейс состоит из двух документов обязательных. Это форма I-589 и дополнение к этой форме — ваша история. А в форме. Когда вы заполняете форму, вам нужно будет там указать все ваши личные данные, причину прошения политического убежища и подробную информацию о вашей жизни и о том, как вас ущемляли, притесняли, угрожали, пытались убить в вашей стране. То есть я все ссылки скину в описании на эту форму, на инструкцию по ее заполнению и всему другому. И второй документ – это история. В истории вы должны максимально подробно рассказать о том, опять же, как вас ущемляли. То есть вы должны в истории рассказать, рассказать так, что почему вы боитесь вернуться в вашу страну, почему вы не хотите возвращаться в вашу страну. И вы должны написать насколько это правдоподобно, чтобы неважно пишите вы туда правду либо вы что-то приукрасили либо вы вообще просто выдумываете а я сейчас конечно рассказываю такие такие вещи которые никто не рассказывает ну да ладно вы ж просите вот то есть неважно что вы там пишете главное чтобы когда офицер миграционный это прочитает, он в это поверил. И это самое главное. Так вот, также в истории я рекомендую указывать максимально больше дат, максимально больше событий, которых происходили в вашей жизни, которые повлияют на решение миграционного офицера. Также после того, как вы заполнили вашу форму, Обычно, я думаю, что вы будете писать на русском языке, не у всех английский язык позволяет сразу написать историю на этом языке. Вот. Проверьте ее, дайте почитать вашим родственникам, друзьям, просто дайте кому-то прочитать ее, желательно нескольким людям, чтобы они а, подсказали вам ошибки, которые вы можете не видеть. А, мне также помогали люди, я не сам это все делал. Вот. И после того, когда люди это прочитают и скажут вам, что действительно это более-менее похоже на правду, да, либо если это и так есть правда, да, как по закону, положено, да? Нельзя врать. Вот. Тогда вы можете это переводить на английский язык. Также я не советовал бы вам делать это самостоятельно. Даже если вы учитесь на э, этом факультете и не используйте Google Переводчик, пожалуйста, умоляю вас. Я такой начитался, что никому не... Просто это жесть. Ну, да ладно. А, желательно нанять хорошего переводчика, который вам это все переведет, которому вы заплатите денег и будете знать, что если что, он виноват. Ну, лучше, чтобы ничего не случилось. Окей, у вас есть форма заполнена и у вас есть история. Что дальше? Вам нужно приложить э, все ID-документы из страны, США и из вашей родной страны. Что это может быть? Это может быть ваш род... паспорт родной страны, загранпаспорт паспорт, айди, права из США, права водительские из вашей родной страны. Это форма а I 94 обязательно. Это форма, которая а, въезд и выезд в США. Это форма DS-2019, если вы приехали по J1, work and travel. Это форма DS-160. А, что еще может быть? Это свидетельство рождения, оригинал и перевод на английский язык. Это может быть, это обязательно social security, если он есть. Опять же, если чего-то нету, то это не обязательно, если вы это не получали. И все документы иди, чтобы я не переслал сейчас все, что может быть этого будет достаточно то есть форма история иди это уже в принципе достаточно чтобы ваш кейс приняли на рассмотрение но недостаточно для того чтобы вы его выиграли когда у вас наступит дата собеседования что можно приложить боль дальше а можно приложить ну, нужно приложить фотографии доказательства справки о том опять же что вы вас ущемляют утесняют пытаются убить угрожают в вашей стране то есть фотографии например побоев до да, справки с э, милиции, полиции что вы туда обращались по каким-то таким-то причинам это может быть справки от психолога например от докторов что вы ходили там я не знаю пытались как-то поговорить до да, чтобы ваши были э, так сказать вашу душу ну в общем вы поняли то есть все абсолютно документы которые могут чем ли как ким-то образом помочь вообще в вашем деле также что, что еще может быть может быть это статьи из интернета из официальных источников естественно Ш, э, приведу пример а, например вы пишете истории что вы относитесь э, вы принадлежите к секс меньшинствам, до да, группам э, группе секс меньшинств это то есть вы гей например если вы парень вы лесбиянка да если вы девушка и там бисексуал неважно вот и вы пишете истории что вот я там ну, будем на, на мне, да, так сказать, брать, типа, я пишу эту историю, да. Там я такой-то такой-то, и вот меня ущемляют по этой причине. И в интернете, в принципе, я думаю, не составит труда найти кучу сайтов, кучу статей, историй, как по этой причине кого-то избивали, кого-то там, может быть, убивали, я не, не, не знаю, вот как-то ущемляли людей по этой причине, потому что все мы знаем, что в наших странах, да, в странах... СНГ, да, это не нормально, да. Я к этому нормально отношусь к людям, так что не будем мне, пожалуйста, в комментариях писать, что ты скотина. Короче. И вот так вот вы составили документы. У вас есть один кейс, да. Опять же, очень важное замечание. Оригиналы документов никаких прикреплять не нужно. Вы делаете копию. Как я это делал, да. Я составил все эти документы, заполнил форму, записал историю, приложил все ID, отксерил, да. То есть у меня была такая стопочка документов небольшая. История у меня была где-то на 3-4 листика всего. Вот. То есть вот такая вот была у меня э, кейс документов. И просто копии, вот, и их нужно сделать три копии. Почему так? Потому что э, ваш кейс идет в три разных подразделения, и каждому подразделению нужна копия документов, естественно. Оригиналы вы оставляете себе, потому что их потом э, вряд ли, что вы их получите обратно. Вот, и получается, вы просто, как я положил, я сделал одну копию, да, точнее вот мой кейс, я сделал две еще копии, вот у меня получается три копии. Я их положил просто друг на друга, я не ложил их в никакие папки, просто сложил поднес на почту и отправил. Куда отправлять? А, у USCIS это как бы миграционный офис, куда вы отправляете ваши документы, ваш кейс. Их очень много, обычно есть а, каждый офис на каждый штат. В ЛА их даже два: North и South Los Angeles. Вот. Это в интернете есть, я ссылку также приложу, где найти этот адрес. И вы ищете этот адрес. И этот кейс отправляете через постофис, офис отправляете туда. Как быстро вы получите документы? Мне, например, пришли документы, пришло подтверждение, что мой кейс принят, и я стал легально. А пришел через неделю. Я отправил это 11 мая 2016 года. И 18 мая, через ровно неделю, мне пришло два письма. В первом была бумажка, что я нахожусь легально в этой стране. И что я молодец, жду собеседования. То есть, если вдруг меня остановит полиция, я просто им показываю и гуляю дальше. И второй конверт было приглашение на сдачу отпечатков пальцев. Это я поехал. И на это дается только 14 дней, поэтому не провафляйте это. И все, ближайший офис у меня был возле дома, там буквально 10 минут на машине ехать. Все, я сдал. Все, я молодец. Через 150 дней вы уже можете отправлять другую форму на получение разрешения на работу. Это я уже расскажу в следующем видео, о том, как получить разрешение. Вот в, так и все, ребят. Очень просто, очень просто. Я не буду вам в видео рассказывать, что писать в истории. Я думаю, и так понятно, да? То есть, максимально доказать, что вас реально ущемляет, чтобы миграционный офицер, прочитав, понял, что, ну, вам реально опасно возвращаться в вашу страну. Вот ваша главная задача. Все. Потом сделать максимально больше док доказательств, и вы готовы. В итоге я потратил порядка 100 долларов на все, а, забыл, забыл, вот это, прошу прощения. Там нужно будет еще предложить фотографии а, паспортного размера. Я потом это все в описании, скорее всего, напишу, какие документы нужно именно там прикреплять. И на этом все, кейс ваш готов, кейс ваш отправлен, и вы, в принципе, уже будете в стране легально. Я думаю, что это видео должно вам очень сильно помочь, а, потому что, когда я делал, никого, не было у кого спросить, особенно видео в ютубе посмотреть, когда кто-то рассказывает, что, как делать, еще это бесплатно. Ну, то есть я потратил 100 долларов на все эти оформления документов, ксерокса и все. И сэкономить вам 5000 долларов. Я надеюсь, вы оцените. Поставите обязательно лайк и подпишитесь на канал и напишите в комментариях, получилось ли у вас это сделать, либо вы уже на пошли по этому способу и какие как, как что вы что вообще думаете по поводу этого способа легализации по поводу политического убежища возможно вы, вы можете что-то добавить к моим словам я буду только рад пишите в комментариях потому что я также естественно не все знаю в этой сфере и на этом видео подходит к концу я опять же говорю что надеюсь что вам очень помог это главная цель этого видео и не забывайте подписываться на канал ссылочка будет вот в этом вот углу а здесь будет у меня ссылочка на предыдущий видео о политическом убежище посмотрите что это такое вообще по каким причинам это может подать это дополнит это видео если вы его еще не смотрели и ставьте лайки обязательно пишите комментарии это поможет выдвинуть видео в топ и помочь большинству людей большему количеству людей все всем спасибо друзья пока